Всем привет, дорогие друзья. С вами снова Грин. А эта игрушка поднимает "Контрабанда полейс. Итак, мы продолжаем. Итак, мы остались здесь. Вообще, в прошлой такой дурдом произошел. Кто не видел, надо обязательно посмотреть. Так. Паришу. Товарищ, коррестный крест совершил грустное предательство. Ради блага граждан, мы не должны позволить, чтобы их товары перек... перекосили границы. Мы рассчитываем на вас. Опись грузов. Так, что там, убить грузов? А, так, тратовать министерство транспорта меняет правила ввоза товаров на территорию оказ вводится требование о наличии у водителя опции любые несоответствия в документах должны привести к отказу в езде и типа, по а связи с раскрытием свежений между королевством р.к. и преступников группирование Правительство вело им так да, да. запрещен въезд водителем Перевозящимся товары багажа из Королевского РК. Окей, дальше. А, национальность Королевской РК подрительная. Э -э Повреждения в тембеле. Нет бампера. Возраст или 51. Бампер есть? Бампер есть. Возраст еще 51 еще. Так, придите ваши документы. Ага. Что ты так, так там торгуешь, а? Что ты торгуешь? Билетная бумага. Подел... О, реально, можно здесь торговаться, но... Плохо, если сейчас ты торгуешься такс. Угу. А, Во-первых, я хочу, чтобы а, хотя, стой подожди, не хочу пока мести ничего. Во-первых, нет, ты у нас все совпадаешь, поэтому дальше. Давайте вот так, вот так. В пальце есть. Дальше. Срок действия это. Соответствую, Севин Сабиров, 7 Сабиров есть, семь 9177 h Все есть, дата рождения. Какой у тебя возраст? 31, там нужен возраст какой? 51, ну слушай, слушай. Ну я вот здесь такого ничего не вижу, говнюк, да? Ну, здесь я, у меня уже обучения-то уже нету. У меня здесь только, уже только нормальная такая тема. Бля, ну я не знаю, что мне на делать с тобой. А? Ну, что мы, мусор? по идее, все правильно, чем? что? Без... Можешь. Большое спасибо, до свидания. Так, погнал. Так, я быстренько еще заберу там вот эту же тему для катрабанды, чтобы я ее брал... Опа, опа, опа, опа, опа. И патрончики. Так, идеальный досмотр, нет, все хорошо. И Раз идеально, и все хорошо. Такс. Ну, какой-то маленький чувачок. Приезжай. у тебя. Опа, у тебя разбитое стекло. Сфига ли у тебя разбитое стекло? Так, у тебя разбитое стекло, ты говнюк, да? Так, королевский РК. Опа, нам. Так. Нет бампера, возраст 51. 37, возраст, окей, ладно. Соответствие. Соответствие, дальше, ХО, 33, 7, 3, 7, В. Дальше, С, Вин, С, Вин, И, Б, Раев И, Б, Раев, Ну, все, хорошо, только давайте выйти из машины, я вас хочу досмотреть, а. Говнюк-то собачий, у тебя тут вообще-то стекло разбито. Ладно, ладно, ага. Ладно, ладно, ты мне здесь не будешь здесь командовать, всякую фигню. А, покрышки. Чем надо бить покрышки, кстати, а? Опа-на! Нет, может, не этим. Подожди. У нас там была инструкция по инструменты. Вот. А где надо бить? А, там спереди, где, короче, там надо... Что то надо бить? А, прочее здесь. Да, блин, подожди, подожди. Я просто не хочу ничего просрать. Ну, по идее, нож нужен, да? Где мне нож? Здесь, на пятерку. О, а. О оружие. Оружие везешь. Танкс. Ты мне везешь оружие, да, говнюк? Ты мне везешь оружие. Говнюк, говняцкий, а? Я тебя здесь поломаю вообще по полной программе, а? Так, у тебя здесь... Опа. Нет, это надо здесь дубинку брать. Хорошо, дубинка, тройка. Опа. Что он там вез? О, оружие еще найдено. Такс. Ну, ты встрял, чувак, по полной программе. Это стоп стопудняк. Вот так, покрышки. Нет, надо бить ножом. Эм. Давай. Оружие еще одно. Еще говнек, а, ты думал меня здесь, надо уйти. меня. Ой, е, нифига, у меня катрабанда уже не вмещается, вот это да. Такс. Так, ну подожди, сейчас я тебя быстренько арестую, по лярику, да? Все, тебе жопа. Мы еще поквитаемся. Кто с кем еще поквитается? Ты чего, Элла? А, двое у меня уже заключенных, это очень сильно плохо. А, быстренько это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, блин, не, не, не надо эту штуку все-таки убрать пока камень, да? Я пока камень не торгую, вот с кем буду торговать, тогда я и возьму. Так, это сейчас надо быстренько забрать, э, проверить еще на всякий случай. На всякий случай здесь. Нет, там змеи нету, и здесь нету змеи. Кстати, потолок, потолок. Я не проверил еще потолок. Ну, потолок пофигу, он здесь нормальный. Такс. Командир, уклизи все, да? Конечно, товарищ, вот так все великолепно. И погнали, все, следующий. Так, F1, мне интересно, я... Отлично, место, где прячется который батан, двигатель. Блин, 5,6 нами, он плохо, а? пес. вот это нечаянно я сделал, конечно. Ладно. Так, приезжие торговля. Что ты продаешь, покупаешь. Блин. Покупатель, да, фигов Тебя надо сейчас быстренько давать эти две штуки. Ладно. Честно... Минус 4. не, не, не, не. Если минус 4, мне это не надо. Ига, у меня там склад уже, кстати, уже заполнился по большой степени, да? А, документы, давай. Это так необходимо. Да, необходимо пипец. Так. Аркакистан. Лестеркейс, снова осует нос свое дело Они не только публично очаривают нашу власть Но и поддерживают бандитов Ага, дальше водитель возраст 51 И повреждение Нет на бампера, да? да? Вроде все есть У тебя вроде все О нет, у тебя заднее стекло в жопе, да? Так М -м Что ты, кстати, продаешь мне Продаешь мне всякую фигню, да? Документы Закрываем багаж 6 а, так Кассандер, Кассандер, Сахоров, сахаров аркакистан э, дата это э, соответствие этот возрасте какой 42 7 5 6 только и к срок действия еще это надо еще проверить соответствие великолепно дальше здесь багаж у тебя здесь есть да Угу. Да что время, Иди в пень. Так, там что у нас там? Королевство РК, перевозящим РК. У нас РК? Во-первых, у тебя нет. У нас не РК, но у тебя опези грузов плохая. Дальше по фото. У нас соответствующее забываю. На, на, на фото? Нет, у нас не соответствующее на фото. Ладно. Этот э все здесь есть. А -да. Так, чел, э все убрать надо. Ничего убирать. Загрузить Отпаду груз обратно. А? Все, загрузил груз обратно. Сейчас бежим к этому чувачку. И что могу сказать? Вы не проезжайте, товарищ. На! Нате. Мы подпитаемся. Да-да! Багажник сначала закрою. Вот, нате. Закрываю. Блин, мне этот. Мало этой штуки. Надо квартиру, наверное, сейчас апнуть, а то мне очень всего мало так нет нет это было плохое решение я надеюсь что вы что не так опись грузов рейтинг не пройден Опись грузов чё не получилось решение на въезд у него все было а, типа когда опять грузов, ты обязан его пропустить, блин, это нечестно, я считаю. Они мне дали минус 100 баксов, блин, пипец, жесть. Так, королевский рк, вы не можете сюда ехать, стоп, подняк, это раз ладно раз. уже. За один, у меня есть право еще, нельзя у тебя, нету нельзя. Так, выдано, они, а о, они, -а о, мухадов, мухадов. Срок 2 апрель, не совпадение раз. Уже соответствие, ладно. А, подтверждение груз, подтвержденный груз. Сейчас я тебя узнаю, говнюк. Или а, блин, да, ну точнее, здесь еще может быть груз сори, блин, я по этот груз вообще забыл, сорян, если честно. Реально лютый сорян. Так, so, um, проверяем сейчас быстренько это все. Ага, я могу еще так еще их делать. О, это надо так делать? Нет, слушай, это вообще прям бат так делать, если честно, да? Так, ну смотри, я у тебя все записал, у тебя 10, а здесь я 10 нашел. Ну, это стопоник, братан, нет. Кстати, что у тебя здесь по возрасту? Что-нибудь на продаже? Есть на продаже только этот, фигня. А покупаешь ты вообще все говно. Дальше, поэтому... 29, возраст, ты мне никак не подходишь, ну чё, чел? У тебя 10 грузов, эм, блин, на место надо поставить. Ты куда ушел, э? Ты мне помогать, говнюк, должен, а? Давай. Да-да-да. А да. русского варишу? Варишу пишу я. У тебя что могу сказать? У тебя 10... Подожди, у тебя... Блин. У тебя 10, да? 10, а должно быть 9. Во-вторых, у тебя фигня просрочена, да, срок 10, у тебя еще просрочен, так что шо... э, кстати, груз еще, я опить груза забыл поставить. Вьес заверш... запрещен, короче. Туксаю, Спасибо большое, а до свидания. Подожди, стой, что ему. Я ему дал я ему дал разрешил? Не говори мне, что я ему дал и разрешил. Блин, если я ему дал, сейчас дал. Блин, мне кажется, я ему сейчас дал и разрешил, да? Черт, не говоришь, я ему дал разрешил, да? Блин, я дебил, я дебил, сорян. Черт, блин. Нет, все, надо, надо, надо, надо, раза, надо раза, два или три надо проверять всякую фигню. Так, у тебя бампер есть, у тебя бампер есть, дальше. Киргизстан, Киргизстан, дальше. Королевский РК. ты ничего не производишь, так. Срок действия не совпадает, раз. Говно собачье. Можно поторгуем? Нельзя. Азамат и Маналиев. Азамат и Малаев. 6-3 ПО-ЦО-3-1. Груз у тебя нету по отсчету. Ну на меня посмотри. Совпадаешь. Так, выйти из машины, товарищ. Угу. Давай, давай, шустрее, шустрее, шустрее. Чё ты такой медленный? Поторговать с тобой можно что то Продаешь только банку вообще за 6, Ты вообще говняский. жду к чё могу сказать. Нет у тебя здесь ничего, нету. Э, ничего, нема. Так. Э, закрываем. Нет, здесь покрышки нормальные. Здесь, Что у тебя там? Ничего не могу взять, да? Здесь все окей. Здесь все окей. Здесь все окей. Здесь я ничего не вижу. Здесь я тоже ничего не вижу. И здесь я ничего не вижу. Ну, слушайте, гражданин. У вас здесь срок действия просрочен, вы никак не проходите. Угу. Нет. Запрещен. Надеюсь, мне хоть час дадут то хорошо, двоих. Ошибка. Вы делаете ошибку. Ну, я надеюсь, я не делаю ошибку. Надеюсь я. Хотя бы хоть час. 51 возраст до сих пор нужен, да? Не нужен... Нет бампера, но ну, нет бампера у меня еще не было. <coughs> Крышу правильно, а, говнюк? Это нет, это сейчас другой будет. 14 мне получится только, да? Ух. Это все. Ух. Вот, пожалуй, все на сегодня. От это удачный момент. Пополнить запасы, собрать эти места в тюрьме и отдохнуть. Тюрьме. Угу. <смех> Блин, мне надо бы как бы как бы вас бы, да, куда-то бы вас бы поставить, еще говнюки за сранцем. <смех> так, управление постом. С помощью до компьютера вы можете улучшать свои пост контролировать ежедневность, состояние его содержания, править статистику своей работы, начинать дополнительного охранников, чтобы лучше защиту вашего поста, улучшить здание, чтобы получить дополнительные пространства и повысить свой уровень. Понятно. Квартиру надо сто пудняк. Что такое? Пограничный пост итого 150. Блин, плохо. <къем> обновление за 600? 600 баксов обновление? Максимальное здоровье. Обслуживание 40 еще, кстати, баксов нифига. Раз, два, три, четыре должно быть. Ну, восприятие, кстати, в два раза больше восприятия будет. Это довольно хорошо. Максимальное здоровье плюс единичка поставится. Склад. Вместимость пятьдесят. Два раза больше. Дальше. Сотрудник. Охренеть. Девятьсот баксов. Мама ми. Ух ты, подожди, стой здесь. Три отдела на каждую? Так, постовой Макс. Пистолет, оружие, автомат. Бывший сезонник отдела... Так, полиция, главное, так, та Нифига, помощник предусмотрим. Угу. Здоровье. Типа, может у нас еще кто-то напасть. Ого. Так, дальше. Много лет успешно выгодить так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Зарплата, блин, 50. Не на жопу. А, это вообще купить можно, да? У нас до этого вообще не было ни разу. Постовой москвич. Счастливые победители. Так. К сожалению, плохие стандарты строительства привело к тому, что здание обрушилось. В результате погибла вся его семья, пытаясь заново устроить жизнь. Придел к карикату, где нашла работу пыльцы. Постовой москвич. Тюремный охранник, Да. 25 будет стоить баксов. Не, ну слушай, не. Я его обновлю тоже? не, да. Ага, пограничник. Так, пройти решил Так, -та -та -та -та -та семью, как, как и многих других. сильно. насильно. Благосподинного в коллектику, где поступил в полицейский академию. Классно, ну что ж ты поступил? Постовой Смирнов. Фига, 250 баксов и 25, чтобы ты там снайпер, вас снайпер. Пистолет, конечно, да. Буханка. Подожди, я тебе могу обновление. Ага. Максимальная скорость 3-4. Намного выносилась, намного больше. Вместительность 26. Ага. Ага, заключенных все равно 5 будет. Но за обслуживание намного больше, да? Машина за 1200 косарей. Вот это да. Зато вместительность 9, чувачков. Я не знаю, как они туда в 9 положится. Один в багажник, один в капот и так далее, да? Подожди, что заключенные. Это не другое, то это другая тема. Вон, заключенные 2. М -м -м, заключенные 8. Вот это Да. Офигеть, здесь можно. Нет, что могу сказать. Первое, что я должен сделать, это дом. Я без дома не могу. Мне надо дома быть Я без дома не могу, я так считаю. Здесь у нас ничего нету. Вызовите снабжение. Вызовите полицейский транспорт. 500 Не, не, не, не, не. Ой, кто нажал? Понятно, здесь, здесь очень разная тема. Я понял. Здесь деньги, прям пипец как нужны. Здесь деньги, как прям пипец нужны. Окей. Здесь чем так. Ложная помощь. Так, так. Гуматическая организация из Креевской Ираки была уличена поддержки врагов нашего народа. Вернется белый белые голубые, проводя через нашу страну, проводительно для семьи. Изоброть так. Ага. Нифига себе. Так, дальше ручная стихия. Угу. Сопотня стороны вызвали наводнение, уничтожавшие многие сельскохозяйственные культуры. Ради благого жителей региона. Нифига, ну да, жесть. Это что такое? О, ну, хотя бы я здесь с предметами взаимодействую, хоть что-то. Ну что, новый дом? Давайте посмотрим, что у меня в новом доме. Ну, уютно более-менее стало, да, красиво. Давайте отдыхаем. Так, день 6. Накопление 104. Ну, я понимаю, то, что я 500 да, взял. Печальком. Окей. Ну, в принципе, я-то что? Я проходил до осмотра. Я-то заработал там много. Но взял минус 200 баксов, да? Купленные предметы 51. Купленные предметы. Какие купленные предметы взял? А, простые, просто улучшения за 600, ну и так далее, понятно. Сколько у нас сейчас долларов будет, там? <кхм> Мало, да? <кхм> Пойдем, товарищ, вас ждет очередной замечательный день в Арк Арк угу. Тут Так, возраст 51, наемник так, королевский эраканов, 5 грузов. Так, министерство транспорта меняет правила. Водители водитель тревоги наличные. Так, любые неиссовестные документы должны привести к отказу в езде. Не, все правильно, да, Погнали, короче. Ну, блин, надо как-то еще тюрьму еще как-то получать. Может, мне надо еще тюрьму еще, кстати, найти? Я думаю, мне надо. А, нет, починили, наоборот, дверь починили, это хорошо. Так, чувак, здорово. Документы дальше Эдил отдел алиев кстати можно сразу же вот так у него груза нету все правильно королевск 100 ркс идор 5 9 g6 а по возрасту у тебя что 46 у нифига как мало теперь тратится да офигеть ну и это давай еще проверить надо не совпадает все ты у нас никуда, братан, не поедешь. Опять грузов, у тебя нету. Фото, кстати, по фотке. Ты у нас еще и по фото вас не совпадаешь. Это вообще что такое? Блин, бесит, когда надо нажимать два раза. Видишь, смотрите, он какой-то такой другой. Шестеренка еще, еще какая-то есть. Че могу сказать, вы, у нас в Атхаде на въезд. Свидание. А -а -а -а. Это еще не Браво конец, бы. ага. Да, только обязательно только 51 возраст надо бы иметь. Не, вы прикиньте, там будет снайпер, и я в офиге. Там будет снайпер, и так далее, и так далее. Это вообще жесть. Так, водитель, блин, что я неправильно сделал? Подожди, там что-то неправильно сделал. Номер паспорта не, неправильный был, блин. Пипец, ну отлично, ладно, хоть что-то. Хотя бы неплохо. А документы, пожалуйста, возьмите. Смотрю... Королевство Ираки. Ты уже не можешь чем, да? М -м, как Какой там? Э, блин, неудобно, то, что так надо то сидеть и не сидеть. А -а, дальше вы выходите из машины, товарищ. Угу. Так. -с. Ничего не видно. Бампер целый. И здесь все хорошо. Здесь тоже все хорошо. Здесь я ничего не вижу, здесь я ничего не вижу, здесь я ничего не вижу. Так, но ну, поздравляю. Значит, быстренько проверяем ваши грузы. Ну, точнее, имя Лайна Мусаев. И все правильно. Лайна Мусаев. А, так, LPGE 0497. Правильно. М -м, дата рождения 40. Нам не подходишь соответствие срок действия соответствие но ну, остался у тебя только груз да получится но я тебя сильно получается не впущу потому что ты у нас не можешь здесь быть по приказу я здесь все чисто ботинки ну что я тебе могу сказать ты у нас отказ а, вернись машину дай быстренько я не на его еще ничего груз исчез давай все сделал вот так вот закрываем дверку закрываем закрываем так закрываем ну что ж вам въезд отказано вы королевские раки вы не можете никак ничего нет. перевозить нет нельзя не было лучше всегда с фонариком а то как-то так вроде как то более удобнее сразу же можно проверять и так далее Опа она Значит, давайте сейчас узнаем, правильно я все сделал? Почему? Правила въезда, что за фигня? Нельзя было. Не пройденный мир. Я не понял, почему нельзя. Он же типа был из этой Ираки, нельзя же перевозить груз. Приди, от документов, давай. Блин. Все будет, наверное, в порядке и Q дал хи и и -оп. по лицу совпадаешь 1369 GS. объединенные роли 26 марта что у тебя поэтому 43 ты нам не подходишь Соответствие. срок действия соответствие работы еще раз давайте перепроверю 10 мая 26 роли хью к iqda 6 у 13 да, ты нам подходишь, чувак, ты нам подходишь, можешь проходить, да. Большое вам спасибо, ну из бампер у тебя все хорошо. Надеюсь, да. Чё, что тебя нужно арестовать? Пипец, у меня минус 166 баксов, блин. Сорян, я что-то как-то сейчас фигово начал, пипец. А Жесть, как было. тяжко стало. Он... А, он без, без, без бампера был, блин, я забыл. Ладно. Я устал, лучше так буду делать. QLO. RJS 1 38 вы нам не подходите. соответствующие нас напали все к оружию. Кто на нас напал? А, ты на нас напал. Та на нас напалит. Блин, ты издеваешься. Я в таком сейчас минусе, еще пипец. На, перезарядка. Офигеть. Фига здесь надо как... Что делать? Давай. Граната летит, граната Граната, мазафака Офигеть, Экшон приходит я, я в афиге, Экшон Я так молчу, что я в афиге, Экшон Если честно Такс Остался один офигеть жесть пипец 300 баксов, ну я хоть чуть-чуть так, банда обернаков организуйте преступ... преступная группа действующая в Коряки. Они занимаются контрабандой, торговлей оружием, похищением людей, целью получения выкупа. У них постоянный конфликт с полицией Акаристана. Антипиаристное движение сопределяет под руководством Михаила Гарина. Его цель освободить Акаристана под власть и коммуникацию. О, офигеть. Эти ублюдки из базы... об... на нас напали. Но в этот раз мы справились. Будьте осторожны, нападения могут усилиться. Охренеть. Убрать это он и хранил О, я что могу сказать? Это и пипец, эта игра, это и пипец. Она все тяжелее, тяжелее, тяжелее и еще раз тяжелее делается. Это последний чувак, если нет, то мне надо бытичего Отдавать еще вот эту всю фигню. Такс, документы, давай сразу же, возраст сразу же проверь. Нет. 35 нет Так, вовсю, многие годы вам помогали Зелеки, никогда оружия так то не было Ваша партия лжет, чтобы продолжить ославить мою страну Ага, объемные роли Назад, соусмен Блин В Срок действия, кстати, этого не проверил Соответствие Срок действия этого Соответствие Вася, ты вроде Все хорошо Ты еще голочный, Вася, тебе Да вроде все. Не, братан, слышишь? Надеюсь, ты хороший, надеюсь. Угу. Нет, я тебя застрелю, братан. Давай. Надеюсь, у вас он хороший. О -о -о. Так, идеальный досмотр. Так, давай еще. Идеально, ну хоть что-то идеально. Все, нема. Так, нема, значит, слушайте, что я сейчас предлагаю взять этих твочков, и мне их сейчас... Что такое? А, не, не, включай, они сейчас Офигеть. Так, во-первых, мне что сейчас надо? Подожди, слушай, что... что там за, за за эти штучки были? Вызов полицейский транспорт. Не, нафиг надо вызов не полицейский транспорт. Я не хочу так делать. Во-первых, я сейчас забираю у себя все. Это я ставлю сюда, мне столько не надо. Дальше вы. А не, не могу дождаться встречи с парнями из Клинвала. Ага. А можете, можете, идти, фига. Полицейскую машину вы чем можете идти, дуралию мое. Так, быстренько сейчас все относим. Надо реально подготовить не машину, мне сейчас надо быстренько их отвезти туда, а то мне сейчас будет большая большая жопа. Что могу сказать? офигеть так здрасте товарищ командиру у вас нет автомобиля починить минус 50 баксов вот оно что вот прикольно конечно да Ем. так с контрол хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хопа так еще раз два три 4 5 Три, да еще 5 чем можно принести надо принести все потому что здесь контрабаны так много что пипец Офигеть. Не, ну сделай, они, конечно, классно. Такую тему. Значит, получу довольно еще, кстати, сейчас много. Раз, два, три, четыре, пять. А, наоборот, все как раз, да? Я, как сбалансирую сейчас. Все. Блин, надо еще и все, надо, это вы прикиньте, надо все вот это сейчас надо брать. Сейчас я еще потом приду, почитаю, сколько... Сколько будет стоить всякое, всякое, всякое обслуживание за день. Если будет стоить очень-очень дофига... Ну, блин, печально будет, что могу сказать. Все, я на максимум заполнил. Погнали. Садимся. Закрываем. Карта. Нам надо отдел... По... Нет, нам нужен трудовой лагерь. А как нам к нему заехать? Так, где мы вообще-то? Кладбище. Вот. Тут какого мы на... Нам направо надо направо и направо понятно поехали переключаем вид и песни ну честно мне мне игрушка опа покидание опаса. пришли по арктистану остерегайтесь вражеских отрядов они пытаются отбить своих товарищей и так если вы их встретили вы можете убежать или сразиться с ними чтобы получить дополнительную награду okay. Перекинь, здесь еще такая еще тема, может, и мне еще могут нападать. Вообще, ну, та тема, если честно, да. Но, как по мне, лучше, лучше их, конечно... Блин, я машину здесь разолбал. По мне, лучше, конечно же, их атаковать. Логично, что, да? Мотель Карат. что мне интересно, что там будет, да? Мне очень сильно интересно, я могу в них заходить? Если да, то это пипец. Нет, нельзя. вас еду офигеть Отдай, я могу отступать. с ними разговаривать кстати да это тоже очень сильно так офигительно я считаю погнали короче у я кстати буду скоро новым новым чуваком видите у меня полосочка на максимум почти за заполнена я скоро буду там звание мне повысить на две звездочки на точнее на две стрелочки я по не разбираюсь так что кто, кто разбирается Офигеть. Ё-моё, чё ты, чё там делаешь? Раду Стапно, На! На! На! На! На! На! На, на, на Я деньги пипец как нужны, так что я буду их лучше атаковать, вы Но, На, на, на На, 70 баксов за это все. Я их могу хотя бы залутать, не знаю, это Они бы обыскать тело А, мне патроны хотя бы с них забираю, хоть что-то что-то интересно стоящее. Патроны для оружия какого-то другого. Труб, кстати, куда мне меня могу тянуть? А там могу тянуть труб типа. Обыскать патроны и все вроде, да? Вы все идите да Не, ну конечно классно. Вот это вообще лютая тема. Я считаю, вот, ну, пока если на пистолетах хватает, но в будущем, в будущем, блин, я уверен, здесь такая тема начнется, что прям заварушки там не знаю, там машины не машины не, вот это вообще здорово, здорово они сделали, уважуха, уважуха, на сто отвечаю. Быстренько смотрим карту, нам еще долго еще ехать, все нормально. Развалины какие-то, там наверное какие-то будут типа Типа перестрелки, наверное, в туре Звали не будет, типа такого, я не знаю Кстати, мне интересно здесь будет, типа, как Как вы там, предатели Помните, в предателе, во плиз были Или любимчики, которые, наоборот, надо пропускать Такая тема Так, тюремный лагерь Ну сейчас, мне кажется, мне там За двоих мне там мало дадут, да, за двоих Хотя, не знаю, может, нормально Дадут, например. Я не знаю, вот, по идее должно быть дать 200 баксов Это вроде как неплохо Я же заглушил. Давай. Вот, 200 баксов. Неплохо. Такс, запускаем. Отвернуться здесь... А, здесь по кругу разворачиваться. Вот оно что. Довольно, довольно классно, если честно. Опа, опа, Вот так вот. Ой. Не, ну прикольно, все равно. Так, куда мне, в общем, надо ехать? Мне надо ехать сейчас, получается, выехать с этой фигни. И потом мы сейчас едем так, гостиница под пьяным манделен, кладбище, инструменты у Влада, лесопилка, отдел полиции. Я инструменты пока не буду покупать, у меня все есть. Если что, я могу там дальше еще что-то давать и так далее. У меня эта тема вся есть пока не Когда не будет, ну, тогда не будет, значит. Погнали, нам далеко еще надо ехать. Давайте, можно же от третьего вида переключиться, и погнали. Кстати, что мы едем? Этот... Э... Фу! Мусон надо включить. Такс. Мы, кстати, почти доехали. Аккуратно. Дожди. Подожди. На тексте, значит, что я чуть погромче сделаю. Если вам не если вам будет так, ты что? А, ага, мне надо еще направо приехать, сорян. Я вот здесь затормозил гостиница под пьяным, пьяным медведем, так и называется. Наверное, здесь типа переговоры в этих гостиницах будет, но только не сейчас. Не, ну честно я все больше и больше в каждой серии в офиге это игры насколько она классная вы прикиньте вот если в эту игру еще и графику завезли бы в засаду бегать или или побить своих победить угу. вали отсюда мне валить надо наоборот я не хочу никак там смешиваться и типа, так далее жесть ладно потому что они за не за них дают там 70 баксов это вообще нифига я считаю идеально так что то медленно я шашки сейчас делаю я здесь, здесь нет шашку не делаю ладно просто на обгонду ну погнали короче дальше -то. так здесь что это? это кладбище нам кладбище не нужно да мы едем дальше а кстати засада кстати это остается ее надо будет полюбаться наверно уничтожать это будет и честно так плохо ну, да ладно ну да ладно. Так-да. Так, прикольно. Нет, ну, то, что здесь еще есть и маленькие полиции, это вообще классно. Здесь разные машины есть, это вообще тоже топчик, я считаю. Игая даже надо быстро. так вы меня вид. вон она просто дверь открывать он сразу же здесь дай все дай добрый день добрый день вам тоже hmm? продаем 300 15 это 300 баксов вот это да и я думаю сейчас идем обратно да И торможуем. Опа, спасибо. Я помню здесь там, там чисто прямо, да? Ой, ты, ты куда лезешь, молец, юмайю. Да, чисто прямо ехать и все. Вот так, вообще класс. Ну мы, кстати, увидели себя. Я до этого не виделся, кстати Тут прикольно. Можно, сирену у май Гаас. Они все еще и сваливают от меня. Вот так и надо, я считаю. Так, наоборот, классно. Вообще, нам нападение должно быть не просто синяя, а синяя-красная. Да ладно. Может, сине красная потом, кстати, то я типа, всех -то не знаю. Но будет интересно. Ну, погнали, короче, сейчас доедем до... до нашего. И я думаю, на этом мы закончим серию. Мы, положим, снимаем уже около 40 минут, если я не ошибаюсь, да? Но могу сказать когда мне нравится игра я могу он даже очень сильно много снимать и когда мне еще особенно есть много времени аванпост ой поганпост точнее аванпост блин <смех> я сказал так слушайте, Ну что, дорогие друзья я предлагаю на это встретиться. так что всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока